На сайтах знакомств у тебя должен быть скрипт, когда ты захочешь на тот же Тиндер. Тиндер там лучше контингент, чем на Мамби. В скрипт ты пишешь заранее список вопросов. И, кстати, если тебе будут задавать ответы, да, вопросы, то есть ты должна еще для себя иметь списочек ответов. А если ты с иностранцем общаешься на русском, на английском, тут же пишешь, как бы, да, чтобы были фразы у тебя готовы. Первая стратегия. Ты лайкаешь много-много-много-много-много всех. Если ты покупаешь тиндер плюс тиндер Gold, ты еще можешь геолокацию менять, и там неограниченное количество кого то лайкаешь. Вот, и ты много-много отлайкаешь и потом кто-то тебе пишет, ты из них уже берешь, ну, как бы, этими фразами нужный скрипт еще правильный, да, которым ты будешь отсеивать те, кто не нужны. Вот. Либо ты более целевым, ты смотришь фотографии, и ты смотришь по фоткам. Если какой-то не алло, ты просто, если какие-то картинки, фотографии его нет, тоже не надо там эти какие-то тексты написанные вместо фотографий. И если из 9 фотографий он какие-то картинки ставит, зачем тебе, Чё... да что за мужик вообще, кто это вообще? Ты ищешь нормального мужчину. По фото смотришь? Подходит? Нет. Если он какой-то тусовщик, он тебе не подходит в целевую аудиторию. То есть твоя целевая аудитория определенным образом выглядит. Ты смотришь, твоя целевая аудитория не твоя. То есть в эту или в эту сторону тебе нужно. Вот. И из тех, кто совпал, кто-то тебе пишет. Да. А, там, получается, меньше будет шлака, который, потому что так, получается, все будут совпадать, да, практически. А так будет, ну, более избранная категория, из которой ты будешь выбирать уже, да? Писать самой первой, не писать, тоже сама выбирать. Потому что, ну, можно сначала тем отвечать, кто пишет, да, а потом уже, ну, те, кто вот вверху в этих кружочках, да, те, кто не ответил, можно им там смайлик это отправить, что если что, <laughs> я тут. А потом уже ему первую фразу. В первой фразе ты должна отправить мужчину прочитать свою анкету и спросить его, это о тебе. Ну, сначала там, привет, как дела, там, или там, ну, how are you, да, или nice to meet you, да, то есть ты а, в первую что ты не то, что ты сразу такая, ну-ка читай, <смех> вот, а должно быть такое с улыбкой, да, первое, приветствие, что ты классная, ты позитивная, но нужно прочитать анкет, Ты читал ее, это про тебя, это как бы наши цели совпадают, а кто-то сразу обсеется, кто-то.. Скажет, да, это про меня, вот, и дальше у тебя скрипт должен быть, до того, как чтобы не ушло в болтовню, и когда много переписок, чтобы это не было, вот скрипты продаж есть, да, пишут, вот тут то же самое, скрипты важных вопросов, которые, то есть ты в WhatsApp, ты должна определиться для себя, в WhatsApp ты мужчину переводишь, после какого сообщения? То есть там три-пять сообщений, которые вот очередно идут, и ты не тратишь время на какую-то туда болтовню. Если он ему сообщение вопросом написал, а он э, не отвечает или куда-то какую-то фигню отвечает, ты э, можешь ему сказать Я же вопрос задала. Но ну, вот, он, скорее всего, так начнет опять бла-бла-бла, все удаляй из пар. Э, проверено. Если мужчина э, на твой конкретный вопрос не отвечает какую-то свою фигню несет или это пишет там я так рад тебя видеть тогда-то я тебе вопрос задала и короче это вот сто процентов практически это те мужчины которые не целевая аудитория то есть это те ну то есть зачем тебе мужчина которым ты конкретно говоришь я тебе подхожу мы подходим а он туда ла ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. все просто не объясняешь ему ничего не говоришь это просто не твоя целевая аудитория любое сайт знакомств это как золотоискатели. Ну, сейчас не про булливершу, да, а про вот есть много песка, в нем есть золото. Золото это целевая аудитория твои мужчины. Спокойно относись к тому, что будет много песка, который надо просеять. Все нормально, потому что ты ищешь свою целевую аудиторию, и ты отсеиваешь песок. Три-пять вопросов важных для тебя задаешь мужчине, после которых ты готова будешь перейти в WhatsApp. То есть это обязательно такой скрипт. Обязательно для себя иметь список этих вопросов, которые в WhatsApp ты спросишь. В WhatsApp кто-то на видеосвязи, например, не любит общаться. Говорит, я люблю переписками, ну и некоторые девушки, просить подарки. Я вот не люблю тратить время на вот эту писанину. Мне проще сразу, давай WhatsApp. Я хочу увидеть, что иногда может быть на сайте совсем фотки не его, например. Или какие-то, он как-то живет не так. То есть я сразу спрашиваю, покажи мне, как ты живешь. Мне важно, потому что мне, ну я понимаю, мне реально важно, как мужик живет. Если он показывает мне, он говорит, я, у меня здесь 3 комнаты, квартира, и он, ну как бы, видите, у меня как бы, ну, вроде нормально, да, квартира выглядит, ну так вот по фону, да? Ну, то есть, а если я вижу по фону даже мужика как-то, ну не очень это выглядит все, то я понимаю, я, если я там жить не хочу, в гостях даже жить не хочу в этой квартире, зачем я буду тратить именно этого мужика? Потому что его уровень жизни, его уровень бытия ниже намного, чем мой. Поэтому нормально, если для вас важны бренды, ну, например, вот у меня нет зацикленности такой на брендах, да, вот, а, мне вот важен вот интерьер, там, дом, квартира, чтобы, да, вот, а какие-то другие вещи, да, если у вас, вам важны, например, бренды, то есть вы вся такая на брендах, и вы хотите, чтобы мужчина вам бренды покупал, а он может быть и с деньгами, но он при этом на рынке покупает вещи себе, он не поймет, почему он за 2000 может себе кроссовки купить, а тебе нужно за 200, ну, то есть это... По, ним, по мышлению, по мировоззрению у вас должно быть совпадение. И то есть если ты любишь бренды, об этом нормально написать в анкете. Для меня нормально написать в анкете про то, что... Моя страсть, это реально моя страсть, я коллекционирую в эти фотографии, в видео а, красивых домов, больших домов, интерьеров, потому что я сама жила в таком доме с мужчиной, мне нравится это, и я понимаю, что если какая-то была альтернативная профессия мне предложена, я бы, наверное, вот интерьерами занималась, да? для меня это важно, вот бренды для меня не так важны, а для меня важно вот это, и я об этом пишу, что моя страсть, большие дома с красивыми интерьерами, если ваша страсть ⁇ бренды, об этом надо писать. Если ваша страсть ⁇ путешествия или путешествия по люксовым каким-то местам, пишите об этом. То есть вы должны по интересам вообще совпадать. Это тогда и есть ваша целевая аудитория. То есть в целевой аудитории даже как прописывается, что любит, чем занимается, какие бренды носит, примерно на каких машинах, в каких домах квартирах живет, а сколько раз в год путешествует прочее. То есть все эти моменты прописываются примерно. То есть ваша целевая аудитория ⁇ это та, которая с вами... На одной волне. Вы друг другу соответствуете по мышлению, по мировоззрению. Это ваши люди. Да? Вопрос от Натальи. Марина, еще мне понравился эфир у нас в клубе был про подарки. Деньги от мужчин определенного психотипа. Можешь повторить в инстаграм. А, да, классный, кстати, да, мне нравится эта тема. Там тоже, но это как раз тоже про определение да, психотипов. Как каждому поведенческому архетипу подход находить. Понимать, какой ты, базовый твой архетип поведенческий. Но поведенческие архетипы, они чем отличаются? Да? Что ты, как бы, в них ты можешь лавировать, да, но какой-то базовый все равно твой будет, да? И если для мужчины нужен другой базовый абсолютно, да, то ты э, всегда в нем не сможешь быть. Как бы, ну, нужно понимать. Если он, например, а тот, который твой он терпеть не может. А ты такая хоп, а шкуру накинула поведенчески стала, как надо себя вести, а оказывается, он не хочет так. Ну, в смысле, он, он эту вот эту а, а, шкуре то, что было, он полюбил, а то, что ты там волчится под этой шкурой, ой, ему это вообще не нравится. Да? Вот, и нужно понимать, да, тоже, ну, как бы это вот из этой же темы про целевую аудиторию, ну и там а, вот целевая аудитория какой. Психотип вот из этих поведенческих мужчин тебе нравится. То есть мужчина также, он может в разных ситуациях, там именно в чем фишка, что это поведенческие, да, то есть в разных ситуациях он может по-разному себя проявлять, но тоже есть что-то у него базовое, ключевое. И понимать по тому какой-то психотип поведенческий, как, к ним, как себя эффективно вести с ним, <laughs> чтобы получить то, чего желаешь. Вот, ну, в общем, мы пробежались с вами, да, резюмируя, какая ты, это как раз тесты на архетипы, прочее, там, можно по психологии и по околопсихологические штуки, да, проверить себя, какая ты, и по подазе рождения, и по тестам, вот, чего ты хочешь, цель, истинные цели, истинные цели будут в твоих самых доминирующих психотипах, это надо понимать. Я могу там, например, на примере себя разобрать, да, чтобы было понятно. Вот, если, если да, то пишите в комментариях, да, разобрать. Я тогда объясню, чтобы было понятно. Вот, а, че, Кто я, чего я хочу, кто моя целевая аудитория, какого мужчину я хочу под свою цель, естественно. да. Чего хочет этот мужчина. Дальше идет у нас упаковка себя а, и грамотное позиционирование. Дальше идет маркетинг, то, как мы себя где позиционируем. Некоторые рекомендуют Инстаграм заводить отдельный. То есть смотрите, вот у меня есть Инстаграм по женским тренингам. Там у меня одно позиционирование, есть по праздникам, там другое. Я не создаю личный инстаграм для мужчин, да, вот, но большинство девушек создают, потому что там у меня, скорее всего, будет какое-то третье позиционирование. Хотя я к тому склонна, что. Пусть меня воспринимают, в принципе, вот в контексте того, что я и женские тренинги иду, и праздники. Но некоторые создают отдельный Инстаграм именно для мужчин, где вы выкладываете именно то, что для конкретной целевой аудитории мужчин. Фотографии, посты. Ну, то есть если обычные соцсети, вы можете какие-то посты, которые про вин-луз, то есть что типа вам вин, а мужчине будет луз да, какие-то, либо где-то, ну, не очень по отношению к мужчинам корректные, да, посты выкладывать, то в той соцсети, которую, ну, то есть тот аккаунт, который вы делаете для мужчин, который вы даете мужчинам, с которыми знакомитесь на сайте знакомств, ну, либо они к вам заходят сами, там вы уже все про себя позиционируете. То есть если хозяюшка, ты вот как ты дома этим занимаешься, вот ты с собачками, вот с серветишками. То есть если у тебя такая, такое позиционирование. У меня, так как моя, я, я побыла вот этой вот а, феей домашнего очага не совсем мое. Вот поэтому а, у меня сейчас нет потребности себя позиционировать как фея домашнего чага. Мне проще себя вот так как я есть именно в социуме. Да? У меня нет потребности для отдельной соцсети. Но если есть потребность такая, то есть вы понимаете, что а, либо одну соцсеть делают, где один аккаунт, где ты можешь... Даже некоторые без аватарки там делают, да, где ты там, например, по всех тренерам, по психологии, по каким-то счетам, по НЛП и прочее, прочее, прочее, то, чего твоему мужчине потенциальному, либо тот, который сейчас не нужно знать, что ты их читаешь, репостишь и так далее. А один аккаунт, где ты киса лапочка, так, какой ты хочешь себя позиционировать для мужчины, и там правильные посты. Правильный на твою цель. Вот, поэтому выбирай. А, все, я, в принципе, на эту тему все более подробно это в, в рамках тренинга.